Yeah. <laughs> В комнате была, если встать рядом с стенкой, она была в это ваше? Угу. Эти нарушения невозможно устранить без полной реконструкции здания. А котел у вас, а? Да. Иди на место, иди. Иди на место. Иди на место. Да. А это вторая сфера. Потребуется снести его, переделать фундамент и построить заново. Где сироты будут жить все это время, непонятно. Вытяжки! Прям из вытяжки течет. Вот поставили кастрюлю, чтобы стекало хотя бы в нее. А, Астюш, закрывай дверь. Закрывай, закрывай, босиком ставите в майках. Гарри, скажите, пожалуйста, сколько у вас примерно таких сирот, сколько человек вот на вашей на улице? Тут живут не все, но когда мы только начали этим заниматься, мы звонили на горячую линию Путину, дозвонились. Они нам звонили периодически, узнавали, как у нас продвигаются наши дела. Ну, мы отвечали, что никак, все на месте. Они сказали, то, что будут разбираться, но пока тишина. То есть, когда мы звонили вот на горячую линию, я собирала всех девчонок, ребят, кто готов позвонить, нас набралось на тот момент 9 человек, кто жаловался с этой проблемой. И сейчас остался вот только мой дом, кто, ну и то не все, нас, 3 человека, кто готов идти до конца, то есть отстаивать свои права и чтобы решили наконец эту проблему. Остальные уже просто не верят в решение этой проблемы, потому что мы ободаемся с 17 -го года. Подрядчику я звонила по телефону, он вот… Прям в грубой форме на три веселых буквы у меня стала. Нормально. Чего вы еще хотите? Осталось а Сама я родилась в Скопенском районе. То есть, ну, я этого, естественно, не помню. Попала в детский дом я в четыре года. Вот. До 15 лет я воспитывалась в детском доме Шеметь в Сочинский детский дом в Рязани. Вот. Выпустилась я в 15 лет. Да, нам сказали, что мы должны получить жилье. Я училась на тот момент в колледже, заканчивала учебу, и как раз мне подходило, исполнялось возраст 18 лет. Я спросила у замдиректора по встательной работе, могу ли я получить жилье в Рязани. она сказала, нет, по месту рождения. То есть, вам дома уже строятся, едете, когда вам позвонят, получать, принимать, смотреть дома. при, том, при, при, при всем то, что везде щели в доме, тут вентиляция хорошая, и все продолжает течь. начали в семнадцатом году мы жаловаться в администрацию. Изначально Администрация то есть приезжала, осматривала квартиры, винила во всем нас, то что это наша, наша вина, мы не ухаживаем за домами. Подрядчик из Копинской администрации утверждает, строительного брака здесь нет. Точно такие же дома, построены в те же сроки, в отличном состоянии. Нет ни сырости, ни плесени. Жильцы следят за состоянием квартир, в отличие от тех, кто предъявляет претензии строителям областям. Я не удивлюсь, если то есть кирпичи, понятно, что они там блоки прикрывают? Стало ясно, что построили дом, в который заселились сирот, из некачественных материалов, допущены были серьезные нарушения, но местные власти попытались эту всю проблему замять. Когда девушки обращались непосредственно к чиновникам, они. Либо кормили их какими-то обещаниями, либо а, обвиняли их самих в том, что они неправильно эксплуатируют жилые помещения. Указано то, что нельзя одновременно готовить и стирать, например, да, что будет слишком большая влажность. Прижала прокуратура, Межведомственная комиссия, Следственный комитет. В итоге администрация смирилась с тем, то, что... Виноват подрядчик. Администрация обязывала застройщика, того, кто продал эти квартиры, устранить нарушение. что-то он там переклеивал обои, латал окна. А вот она тяпка вся мокрая. Ну не мокрая, а влажная. Когда холодно, вот окна потеют и все окна текут прям луже. Если на улице мороз, то полотенце прям вот промерзает к подоконнику. Я говорю, так-то, так-то, проблема не решается. У нас после того, как вы переклеили обои, опять все течет, плесень вылезла. Я говорю, вы не решили проблему. Он говорит, вы потому что вещи сушите дома. Я говорю, мы в терраске сушим. Он говорит, и в терраске нельзя, и дома нельзя, и на улицу выносите. Ну, по сути, если постирали вещи, где их сушить на морозе, зимой. Государственные органы... Вам помогают, кто-то встал на вашу сторону из госорганов? Документально нет. Документально, то есть пока типа якобы у нас все в порядке. Единственное, вот когда разбиралась прокуратура с женщиной, я разговаривала, она занималась вот нашим делом, она мне сказала, квартира, ну, ну то есть это тоже нигде не подтверждено, она сказала, квартира да, в плохом состоянии, то есть девочки заказывайте экспертизу, комиссию самостоятельно. Говорит, э, от администрации вы не добьетесь. И боритесь до конца. В настоящее время э, власти района э, проверяют... Следственный комитет и прокуратура по факту того, что другим сиротам тоже на территории района были предоставлены квартиры ненадлежащего качества. И сейчас вот хотим тоже подать повторно получается обратиться в Следственный комитет уже с заключением экспертизы о непригодности, чтобы они разобрались в данной проблеме. Если уж и тут ничего не получится, то есть ну, мы в любом случае планируем дальше идти в суд.